Добрый день. Ну, в общем, нужен документ, подтверждающий открытие Ну, открытые, мои считаю, у вас не открытые, закрытые, есть вообще, нет их. Давайте, <говорит> <говорит> <говорит> Mm -hmm. Mm -hmm. Всё, спасибо. меня зовут Ирина, чем я могу вам помочь? Добрый день, Ирина, меня зовут Иван, скажите, пожалуйста, вот, у меня интересуют такие вопросы, скажите номер генеральной лицензии банка на кредитование. Сейчас, оставьте, пожалуйста, минуту на линии. Угу. Спасибо вам за ожидание, номер 1326. То есть, это получается генеральная лицензия банка на кредитование, правильно я вас понял? На осуществление банковских операций. Ага, на осуществление банковских операций. Да. Так, вот еще что хочу спросить. Значит, Я открыл счет в 2015 году, номер 40817. Что означают эти цифры? Скажите, пожалуйста. Да? да, расшифруйте их. Что они значат? То есть вы открыли счет. Да, верно. Ну, вам присвоили ваш личный номер счета. Так, ну вот цифры 408-17. Что они значат? Расшифруйте. Ставьте, пожалуйста, минуты на линии. Спасибо вам за ожидания. Данный номер означает э, экспресс-счет. А поподробнее можно? То есть, можно? Это ваш, то есть это ваш балансовый, номер. балансовый номер. и все, да? да. А, с, а остальные цифры, что они значат, там номер валюты, по-моему, дальше да идет. Ну mm, а что у вас идет дальше? Ну вот смотрите, у меня идет дальше. 810 это рубль, я так понял. Да. 505, 830, 169. 768. Пожалуйста, пожалуйста, на угу. Спасибо вам за ожидание. А сейчас по консультации по составу счета переведу вас на специалиста. Угу. Девушка, а вот последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот У -у -у. какие цифры в счете означают, что это кредитный счет? У -у -у. Сейчас я вас переведу, со специалистом поговорить, он вам все объяснит. Угу. Жду. Доброго. до свидания. Добрый день, Екатерина. Интересует такой вопрос. Меня Иван зовут. Скажите, пожалуйста, какие цифры в счете означают, что это кредитный счет? Подождите, давайте я подожду, если есть такая я вам поясню, Хорошо? Да, жду. уточнила в номере счета нет цифры так да, которая показывает что счет именно кредитный так <говорит> понятно <говорит> <говорит> <говорит>